И сегодня в наш ежедневный обзор попадает такая космическая стратегия, как Since of a Solar Empire Rebellion, друзья. То есть эта стратежечка вышла на самом деле очень давно, еще в 2012 году. Но недавно так разработчики запилили на нее совершенно новый патч патч под названием Rebellion 1.94, да, то есть в связи с этим, друзья, я и хочу сделать на нее обзор и посмотреть, что же интересного и необычного добавили у нас разработчики в данную игрушечку. Ну что ж, давайте попробуем в нее поиграть. Давайте глянем в настройки. Вот такой вот у нас интерфейс, все достаточно понятно и просто... Компьютер у меня не самый мощный, но а, так как игра 2012 года, могу себе позволить поставить а, практически все настройки на максимум. А, так что, думаю, это не будет такой большой проблемой. А, ну что ж, с интерфейсом, в общем, поиграйтесь, ребятки, разберетесь. Ну а мы приступаем сразу же к геймплею. А, выбираем одиночный режим. Так, а тут у нас что такое? Так, это у нас вкладочка типа, видимо, новостей каких-то или... Ну, или, или может, даже это и компания, но пока она нам а, недоступна. Ну что ж, давайте попробуем, посмотрим э, ее. А, давайте начнем с обучения, соснов основ игры, как же в нее играть. Ну что ж, приступаем. Подсказка, подсказка чтобы создать очередь приказов, удерживайте shift э, при их отдаче. Приказы, связанные с движением, в общем, э, можно будет прочитать потом на паузе. Итак, вот такой, ребятки, у нас симулятор космический, э, стратежечка. Вот так она, собственно говоря, выглядит. Тут у нас есть планеты, тут у нас есть базы, тут у нас есть корабли, тут у нас есть э, всякие э, разведываемые объекты, то есть всякие астероиды с ресурсами и так далее. Э, тут у нас ресурсы, это у нас, так понимаю, деньги. Здесь у нас э, ресурс металл, здесь у нас ресурс кристаллы находится. И здесь количество крупных кораблей, так сказать, в, моем, в моей собственности. А, ну что ж, давайте глянем, а что нам, нас тут а, ждет именно в обучении. Добро пожаловать в Sins of Solar Empire Rebellion. Это обучающая миссия а, познакомит вас с интерфейсом и основными концепциями игрового процесса. Окей, жмем. А вы можете получить информацию о большинстве объектов, наведя на них курсор. А, так, так, так. Данные отображаются, данные, о его инф, так, данные отображаются на его инфокарте, находящейся справа То есть вот таким вот образом мы наводим И вот здесь у нас справа внизу а, видно, что это такое То есть вот сюда навожу, это у нас получается строительный фрегат а Корпус 850, я так понимаю, это, это у него прочность, очки прочности И броня у него, а, я вижу, ну, индикация одна палочка, то есть незначительная броня так, дальше смотрим здесь, у нас, значит, это у нас линейный крейсер, линейный крейсер Акан. Я так понимаю, это что-то боевое, боевое, боевое но, но, но носит на себе, на борту боевого вооружения большое количество, да. Видим тоже, также у него прочность, щиты, антиматерия, броня, ну и так далее, друзья. То есть все возможные параметры и так на любой объект. Даже на астероиды, на другие какие-либо корабли. Так, строительный фрегат. Еще один. Так, ну что ж, давайте посмотрим дальше. Обратите внимание, тип. Обратите внимание, тип объекта, его принадлежность и другие ключевые данные отображаются на его инфокарте, находящейся справа. Это мы уже посмотрели. Древо Империи в левой части экрана. Сворачиваемое меню, где отображаются корабли и строение на орбите. Любая любой выбранной вами планеты. Окей. Okay. По умолчанию древо империи показывает самую подробную информацию о планетах. А корабли и стро... А корабли а из строения отображаются под планетами в соответствующих группах. Так, нам показывают значит, на наш крупный корабль. Это крупный корабль. Вокруг таких кораблей формируются ваши флотилии. Они способны... Накапливать опыт, становясь еще мощнее. Замечательно. Так, объекты можно выбирать, указав, указывая их левой кнопкой мыши в основном режиме обзора. Отряды можно также выбирать, щелкая их значок в меню Древа Империи. Попробуйте выбрать крупный корабль. Ну что ж, выбираем крупный корабль. Так... Хорошо, Обратить внимание, над отрядом отображаются значки их империи, а выделенный отряд подсвечен серым цветом на древе империи. Да, на самом деле я это заметил, окей. Также обратите внимание, что сетка в правом углу экрана также содержит все действия и команды, которые может выполнять ваш крупный корабль. Мы остановимся на этом подробнее чуть позже. Ну что ж, продолжим тогда. При всей, при всей своей мощи крупные корабли также так, долго сто, так дорого стоят, что, что они используются в больших количествах. А основ в латили составляют небольшие корабли такие как корветы, фрегаты и крейсеры. Вот несколько простых фрегатов, которые будут сопровождать ваш крупный корабль. Окей. Чтобы выбрать несколько объектов, растяните вокруг них рамку, нажав, нажав и удерживая левую кнопку мыши, попробуйте выбрать все ваши корабли. Ну что ж, вот таким вот образом это происходит. Хорошо, если вы хотите камеру, навести камеру на объект, нажмите и удержите Ctrl, и щелкните объекта левой, кноп левой кнопкой мыши, попробуйте навести камеру на ваш крупный корабль. Да, давайте попробуем так А причем здесь control Where do you need me? так ну что ж ладно отлично вы также можете вращать камеру удерживая прав кнопку мыши и двигая курсор так это мы тоже можем делать то есть вот так вот на 360 вверх и вниз и по всякому то есть полностью у нас здесь 3d несмотря на то что игрушка 2012 года достаточно все сочно так выглядит так, смотрим, что у нас дальше. У всех планет есть гравитационный колодец. Это область, где притяжение планеты не позволяет кораблям совершать прыжки к другим планетам. Обратите внимание на, туз, на тусклое кольцо, обозначающее край колодца. Где, где, где? Вот мы отдаляемся. Это вот это, вот, я так понимаю, да? Вот она, планета. И вот это тускленькое кольцо. Так, окей. Возможно, вы заметили тускло-серые фазовые траектории, тянущиеся от гравитационного колодца вашей планеты. Фазовые траектории указывают маршруты к ближайшим звездным системам. Окей, так. Ну, я так понимаю, это вот эти вот линии, да, вот, для перемещения между этой планетой и вот там, которая у нас находится. Так, ну что ж, смотрим дальше. Вы можете отдавать приказы корабля, щелкая левой кнопкой мыши кнопку движения в оперативной сетке и указывая пункт назначения. Прикажите всему флоту лететь в точку пересечения фазовой траектории с гравитационным колодцем планеты. Ну что ж, давайте так и сделаем. Выбираем и отправляем, я так понимаю, туда. Обратите внимание, так, значок текущего приказа отрядов на оперативной сетке выделен пульсирующим. Ободком э, описания приказа появилось в инфокартах отряда. Так. Пульсирующий значок. Где он? Где этот пульсирующий значок? Не могу понять. Ну что ж, давайте, ускоряйтесь. Окей. Первый, правой кнопкой мыши можно, отрядам можно отдавать кон, контекстно-зависимые приказы Как правило, это будет приказ лететь или следовать за другим отрядом Но если вы щелкаете вражеский отряд или строение, вы прикажете атаковать Ну, это понятно Давайте изучим еще одно свойство крупного корабля. Помимо всего прочего, крупные корабли служат мобильными, мобильными базами для эскадрилей небольших, небольших перехватчиков. Так, окей. Ага, вот я вижу. Размеры эскадрилей различаются от, от одного крупного корабля к другому и могут расти по мере того, как вы набираете опыт. Нажмите кнопку управления эскадрильей в правом нижнем углу оперативной сетки крупного корабля, чтобы открыть соответствующее меню. Так, ну что ж, давайте откроем. Я так понимаю, вот у нас эскадрилья наша на выбор. Эскадрилья бомбардировщиков или эскадрилья истребителей. Ну, давайте выберем истребителей. Так, окей. Сначала нажмем. Попробуйте построить эскадрилью. Так, давайте построим. На это, я так понимаю, нам нужно время. Как видим, у нас шкала прогресса здесь пошла, и как только она закончится, мы получим э, желаемый результат. Отлично. Крупные корабли продолжают э, бесплатно строить перехватчики. Пока эскадрили не будут полностью укомплектованы. Но строительство идет медленнее, когда крупный корабль находится в бою. Понятно. Так уж, я так понимаю, у нас произведена эскадрилья. Вот я уже вижу, что небольшие, так сказать, э, истребители у нас вылетают. Именно принадлежащий данному кораблю. Вот их, кстати, видно. Они вот так вот отображаются у нас. Но они достаточно мелкие, друзья, чтобы... Ну, кстати, да, можно и подлететь, и рассмотреть. То есть, несмотря на то, что он мелкий, я вот к нему подлетел и вижу. То есть, это, да, полноценная моделька. Вот еще один, кстати, вылетел. Второй. Ну что ж, ладно. А, возможно, так... Другие... Так, возможно, вы обратили внимание, что в отличие от вашей главной планеты, у других... У... У других планет в этой системе на значке не указан их тип, а в их инфокартах отсутствует информация. Это сведения, итог, это, эти сведения, итог каким планетам от них ведут фазовые траектории, остаются скрытыми до тех пор, пока вы их не исследуете. Ну что ж, давайте будем исследовать. Выберите ваш флот и обследуйте ближайшую планету, щелкнув правой кнопкой мыши значок планеты в основном режиме обзора. Так, ну что же, я так понимаю, выбираем и отправляем, да? Что у нас так, так сильно светится? Это что за? Катап. Звезда не следована. Так, ну ладно, нас не интересует. Нам, нас интересует вот эта планета. То есть правой кнопкой мыши мы выбираем. И что мы видим? Что же мы видим? Как нам переместиться? Так, приказ принят или нет? Что-то я вот не пойму, ребятки. Вот. Как у нас это происходит. Вот такие вот они открывают какие-то врата для перелета, да? Чтобы совершить фазовый прыжок, корабли должны быть рядом с фазовой траекторией. Вот так вот он у нас улетел. Так, давайте посмотрим. Ага, вот они у нас переместились. И сразу же куда-то рванули. Сразу же куда-то ломанулись, да? Да. Вражеские отряды, ваши корабли автоматически захватывают цели в пределах досягаемости и открывают по ним огонь. Чтобы выбрать цель вручную, щелкните значок атаки и на определенной на оперативной сетке укажите цель, по победите все вражеские корабли, чтобы продолжить. Так, это я так понимаю, вот эти желтенькие, зелененькие нас напали какие-то корабли. Да-да-да. Так, можно, кстати, фокус ставить на определенного типа корабли. То есть два раза просто щелкнув правой, э, левой кнопкой мыши. Вот так у нас здесь происходят боевочки, вражеские отряды. То есть мы сейчас пока пытаемся их победить. Ну и по нашим также ведется огонь. Так, здесь мы, а, здесь мы сделали дело. Это, я так понимаю, тоже типа истребители какие-то. Легкий фрегат Кобальт. Легкий фрегат. То есть мы воюем против таких же, да? У меня что тоже легкий фрегат Кобальт. Только здесь другая немножко фракция. Вот так вот их разносит. И вот еще один остался. То есть да, у него, я вижу, работают щиты. Но это его не спасает. Вот так вот мы обстреливаем нашу с вами цель. Так, наш... потерпели потери? Нет какие-нибудь? Так. Отлично, ваш крупный корабль набрал достаточно боевого опыта, чтобы получить новый уровень. Так, окей. У вашего крупного корабля увеличены боевые, боевые параметры, а также появилось одно очко способности, которое можно использовать для установки новых, а, новых наступательных и оборонительных систем. Чтобы потратить его, выберите крупный корабль и щелкните кнопку управления свойствами на оперативной сетке. Так, выбрали корабль и вот это, я так понимаю. Так, выбор способности. Вот эта клавиша, нам сейчас доступна. У нас тут появилась единичка. Нажимаем. И смотрим, способности делятся на две основные категории, активируемые и пассивные Для переменения активируемых способностей обычно требуется антиматерия, а после использования они какое-то время перезаряжаются Так, ну что ж, давайте выберем тогда вот этот ионный заряд и посмотрим в процессе, что, на что это будет влиять Купить уровень можем мы и так так, у нас показано сколько нам нужно по деньгам, 1400 так, ну ладно, я тогда пока потрачу очко способности вот на этот ионный заряд. Можно ведь, я так понимаю, сделать это или нет? Надо нажать ОК сначала. Для пассивных способностей антиматерия не нужна. Как правило, они дают по... постоянный бонус кораблю или ближайшим союзникам. Попробуйте выбрать новую способность и включите ее. Наши вот истребители здесь стоят. Так, давайте вот такую вот выберем способность. Хорошо, все активируемые способности разблокируются в режиме автоматичес... автоматического применения Что обозначается анимацией в виде вращающейся стрелки То есть, когда у нас вот такая вращающаяся стрелка У нас сам по себе корабль начнет атаковать ионными зарядами Если для этого будет а, антиматерия Так, смотрим, что у нашего флота происходит У всех, кстати, также стоит автоатака То есть, они нападают по умолчанию Ну ладно, для обучалки, я думаю, достаточно будет и таких настроек Хорошо, все активируемые способности Разблокируются в режиме автоматического применения Что обозначается анимацией Так, это мы прочитали В этом режиме крупный корабль применяет способность сам Когда считает это необходимо Вы можете переключить режимы Щелкнув способность правой кнопкой мыши Хорошо Чтобы добраться до ресурсов Скрытых в астероидном поясе Необходимо колонизировать Самый крупный астероид Для этого используйте способность Вашего крупного корабля колонизировать или аналогичную способность колонизационного фрегата. Но у нас фрегата колонизационного нет. Есть только боевой корабль, который тоже умеет колонизировать. Вперед! И используйте способность колонизировать на астероиде. Да, то есть вот такие астероиды большие. Можно тоже колонизировать, но черт возьми, я бы на таком, если честно, жить бы не захотел на астероиде. Как-то он выглядит уж больно некрасиво. Итак, где способность колонизировать? Вот она у нас находится, самая первая вот в этой нашей навигационной панели. Нажимаем на нее и нажимаем вот сюда. Наш кораблик начинает колонизацию, как мы видим, полетел, полетел. И сейчас он это все дело у нас колонизирует. Если я правильно понимаю Так Ну что Ага, вот таким вот образом у нас происходит колонизация То есть соответствующий значок загорается над колонизируемым объектом И стало быть он теперь под нашей юрисдикцией И как видите наш, так сказать, фирменный значок тоже на нем появился Теперь ресурсы, которые он будет производить Я так понимаю, они будут принадлежать нам а теперь вы можете развивать колонию на этом астероиде. Население и уровень налогообложения указаны а, инфра на инфраструктуре, на инфокарте астероиды. То есть вот так вот нажимаем. И у нас вот это все видно. Лояльность, здоровье планеты, население, доход от налогов, а, тактика очков а, и так далее. То есть много-много всяких параметров. Ну, ну что ж, давайте нажмем еще. Далее. Так, когда вы колонизируете планету а, или астероид... Создается колонизационный фрегат. Этот корабль будет э, возводить строение в пределах гравитационного колодца планеты. Ага, вот такой вот фрегат. Колонизационный, да? Или строительный, или колонизационный. Строительный фрегат Лев. То есть он нужен для строительства. Так, окей. Если он будет уничтожен, на планете, начнут бесплатно настро... на планете начнут бесплатно строить его замены. Производство строений будет по... подробно описано в другой обучающей миссии. Ну, ладненько. Так, выделите фрегаты и крупный корабль и обследуйте ближайшую планету. У нас еще есть где-то ближайшая планета. Давайте посмотрим. Так, вот тут мои фрегаты. И что, они куда не летят? Тут появился еще какой-то враг, по всей видимости. И нам как раз нужно, я так понимаю, туда Здесь у нас исследовано, да, сразу это видно вот по такому вот э, наличию, то есть тут у нас, как видите, можно, кстати, какие-то стрелочки непонятные, друзья, я вам не могу пока сказать, что они означают. Так, ну что ж, а мы тем временем выдвигаемся вот сюда, а, так, начинаем атаку корабля, который здесь, это у нас э, какой-то фрегат-разведчик, разведчик, разведчик, да, то есть мы его сейчас уничтожаем. Так как он здесь, я думаю, не вовремя появился Ну, ладно Значит, ему не повезло очень крупно Не надо было светиться Так вот, у нас тут все уничтожаются объекты Куски, кстати, всякие разные От них тоже отваливаются и разлетаются а, в разные стороны Так, ну что ж Как нам сказали, нам нужно лететь и исследовать новые места Так, давайте туда вот полетим сейчас так, вот тут, кстати, на мини-панельке можно тоже выбирать вот это Where наш большой фрегат. И вот это вот куча маленьких, которые тоже находятся под нашим управлением. Также здесь есть и планеты, и астероиды, колонизированные нами, и так далее. Успею, нет? Сесть на корабль. Так, вот мы летим в таком вот режиме на вот этом корабле, в очень ускоренном, так сказать. Вот так вот у нас происходит быстрое перемещение. То есть, как смотрите, как мы быстро приближаемся к этой планете. Раз, и все. И мы уже здесь. И как только мы здесь, на нас, тут, вот, я смотрю, произошло нападение. Здесь находится база повстанцев. Уничтожьте их немедленно. Ну что ж, давайте. Постараемся уничтожить. Это что у них тут такое? Смотрите, какой у них здоровый тут корабль. Давайте сразу же на него наведемся. Так, у меня, я так понимаю, мой корабль автоматически ионными зарядами бабахает. Как мы видим, вот этот кораблик уже не такой простой. Что это у нас тут за, за соперник только появился? Это у нас тяжелый крейсер К... Кадьяк. Кадьяк. Ну то есть да, мы видим, он уже обладает гораздо большей прочностью, у него помощнее щиты, чем у обычных, и его не так-то так просто вырубить. Ну что ж, мы тем не менее не будем сдаваться, и мы дадим им настоящий бой. Нам сказали уничтожить всех, мы так и сделаем, друзья И еще хочу сказать сразу, что здесь есть режимы управления скоростью игры То есть можно ускорить игру вот таким вот образом На 6, на 8, в 8 раз быстрее у нас сейчас стала игра идти Так, ну либо уменьшить Я думаю, что эти клавиши соответствуют клавишам на клавиатуре Плюс или минус. Но это надо проверять в настройках. Да, я вот сейчас проверил. Да, соответствуют они клавишам плюс и минус на нашей с вами клавиатуре. Так, замечательно. Небольшие, так сказать, для себя нововведения открыли. Не нововведения, а просто новое открытие для себя сделали. Так. Ну, эти корабли у нас быстренько сейчас разлетятся. <coughs> Прошу прощения, друзья. Так. Ну а мы продолжаем обучающую кампанию. Смотрим на все основные моменты данной игры. Такая вот космическая у нас стратегия. Я бы сказал, достаточно увлекательная. Насколько я помню, здесь есть и была своя кампания, но на данный момент почему-то я ее здесь you не нашел. Но раньше была, когда в нее я играл лет 8-9 назад, так, ну что ж, дальше продвигаемся. Какое у нас задание? Пока фрегаты разбираются с вражеским строениями, ваш крупный корабль может начать бомбардировку вражеской инфраструктуры. Только крупные корабли Титаны могут... Только корабли Титаны и, и осадные фрегаты могут бомбардировать планеты. Для начала бомбардировки просто атакуйте планету. То есть вот мы сейчас направили, и наш корабль полетел, я так понимаю, атаковать данную планету так и что у нас как это будет происходить так так давайте посмотрим вот они у нас максимально близко подлетели вот я дал команду атаковать так он ага вот ракеты я смотрю пошли это я так понимаю происходит атака ракеты уже пошли так и мы как как мы видим происходит вот бомбардировка и постепенно у нас, э, так сказать, какие-то очки убывают у данной планеты. Так, ну что, пока наш корабль бомбардирует, бомбардировка уничтожает наземную инфраструктуру и убивает население планеты. Когда вся инфраструктура разрушена, текущий владелец теряет контроль над планетой. Ну, это понятно, в принципе, окей. Эти осадные фрегаты могут, э, помогут вам захватить планету продолжайте бомбардировку, пока колония а мятежников не будет уничтожена. Так, я что-то не понял. Тут у нас что такое? А, это у нас вражеские постройки. Так, осадные фрегаты. А где они? Нам дали какие-то еще фрегаты или что? Откуда они появились, кстати? Да, как видите, нам дали еще фрегаты а и на помощь, так сказать. И у нас бомбардировка пошла прям вообще массово. Так, а что у нас? Маленькие корабли стоят. Пускай что-то атакует. Это что у нас тут такое приехало к нам? ох ты, это что за орбитальное оружие? Я так понимаю, это очень серьезная штуковина. Она нас может разнести в щепки, наверное. Ну ладно. Продолжаем бомбардировку планеты. Наши терпят небольшие, так сказать, потери. Это все из-за того, что, смотрите, вот здесь орбитальное орудие стоит такое которая защищает планету, и оно достаточно прочное. Я вам скажу, 3000 у нее прочности. Я так понимаю, оно двигаться не может, но оно зато здорово вваливает по нашим. Ну что ж, мне сказали, что так, мятеж подавлен, и в этом регионе снова все спокойно, но это на этом базовое обучение подходит к концу, чтобы узнать больше и, под... и а, больше в дополнительных функций, о дополнительных функциях игры, начните другие обучающие миссии. Ну что ж, друзья, вот такая вот у нас игрушечка а, Sins of the Solar Empire Rebellion. А, мне лично она, как и раньше, нравится. Я бы с удовольствием ее еще разок прошел. А, но это, ребятки, зависит целиком полностью от вашей реакции, как вы. Хорошо будете, так сказать, проявлять активность, так мы дальше и примем решение записывать прохождение данной игрушечки или нет. Ну что ж, ребята, а как вам вообще понравилась данная игра или нет? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, ожидаю ваших вопросов, тоже, несомненно, постараюсь на них ответить.